Здравствуйте, и сегодня у нас карта дня по оракулам, и это у нас красивое разоблачение, потребность в самоанализе, строгой честности и возмездии, пора освободить себя от чувства вины. Всем удачи!